Енисейский Ярцева Ворога Пор. До места назначения Ярцево 237 километров у нас. Вот по такой дороге. Жестковато, конечно. 20 марта. Не хотелось бы уже такого зимнего экстрима, но придется испытать его на себе. 237 километров. По зимнику. Я еще ни разу не ездил. Не заметьте, без лода. Хочу где-нибудь квадрокоптер здесь запустить зимний не сесть нет. А пока она получается тысяча. Вау, вау, вау, вау, вау. Да? Получается тысяча километров до Ярцева. Не знаю, может ли на обратном пути, или сейчас квадроковку запущу. Пустынное место надо найти, чтобы меньше деревьев было. Там справа от меня батюшка и неси. Я еду один, поэтому и рулить надо, и снимать надо. Так 20 марта выглядит Енисей в Енисейском районе. Здесь когда я уже отъехал на на 80. По До такой дороге уже, наверное, километров на 30. По 40 наверное, нет? на таких поворотах надо аккуратнее. Мой друг Алексей мне сказал, Алексей. Даже нет. Лене! На поворотах будь осторожен. Лучше ехать по темноткам, чтобы свет было видно. Но у меня выборы.. Да, точнее, до ночи я не могу, я и так уже устал ехать пока. Поэтому поехал, когда вечере чтобы Основной путь тоже застать где-то по этим надкам или что-то. И ехать со светом так безопасно. А что это? Дорога жизни сейчас на данный момент для северян для счастливых людей. Для счастливых людей это сейчас дорога жизни. Можно не запариваться, чтобы там на пароме что-то отправлять или тому подобное. Какой-то стройматериал. материал. все что угодно. Даже тот же комбикорм для свиней. На машине проще провести. Опыт. Вот она, родная. Смотри, у нас что впереди. Вот такая штуковина. Пропустят, они пропустят, они пропустят. пропустят. Попался первый счастливый человек. Ух ты, я забыл спросить, это дорога на Ярцево или нет, там развилка была без упознавательных знаков, Ну, по идее вдоль берега, конечно, это ярцова правильно едет. правильнее еду. Так, Дорога чистая, прикольно. хорошо что они впереди едут вот так разгоняют все машины но это же медленно 200 200 километров, 200 километров мне еще осталось мы также будем А этот обещал что пропустит грейдер успешно меня пропустил так вазик вазик вазик Бородатый дядька. И кстати, бородачи частенько будет попадаться. 50 на 50. Здесь их называют кержаки, ароверы. целые деревни большие. Кстати, будем проезжать на строительство Фом. Фомка деревня такая, рядом с Сурникой, с речкой. И куда я поеду? Я еду куда я стремлюсь я на этой речке был в осенью был в августе был в начале июня был в июле был а в марте еще ни разу не помню что хариуза там всегда было много уже территория счастливых людей.